То и причастие. Тема ⁇ Один Господь и одна вера ⁇ Тема ⁇ Ты ⁇ Господь и одна вера ⁇ это слово написано в послании к Ефесянам. И то слово и в послании в Ефесяне. А в 4 главе. 4 глава. Давайте мы вместе почитаем. Дайте заедно дает прочтение. Ефесянам 4 глава. Ефесяне 4 глава. С 1 стиха. Вот 1 стих. Итак, я узник Господи, на проекторе можно читать перевод. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренно мудрением и кротостью, благотерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как бы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Ну, мы все это место прекрасно знаем, правда? Мы знаем прекрасно те места. И вы знаете, кто-то может так реально сказать. И некую может докажет. Ну, у нас одна вера. Не имеем одна вера. А, у православных, у католиков. И православных, а у протестантов, евангелистов. И адвентистов седьмого дня. на У день. харизматов, у методистов харизматичные, методистские. Сегодня очень много направлений. Сейчас много направлений. И кто-то может, конечно, не согласиться. И некоторые, конечно, можно не согласиться. И православные могут сказать, извините, у нас другая". И православные могут сказать, извинявайте, мы веруем по-другому. И католики могут сказать, мы вашу веру не признаем. Католицы также могут сказать, мы не признаем вашу как, веру. Так или не так? Так или не так? Знаете, вот в первые времена... Знаете ли в первые времена на христианство? первоапостольская церковь, церковь. Не было ни православных. Не было ни православных, не было католиков. Ни католическая. Не протестантская. Вот мне нравится слово, которое говорит наш Господь Иисус Христос. Не за, наливает новую вину. За то, чтобы в старые мягкие вини налива новую вину. Почему? За что? То что молодое вино оно играет. За что то молодую то вино то ври. И если залиешь молодое вино в старой мехи, и как усложишь новую вину во старые мягкие, просто порвет эти мехи. То что исказят эти мягкие. И вы знаете, мы сегодня можем плавиться. И знаете ли, нес не можем до сих пор им. могут поплавиться, что на нам две тысячи лет. Преусламьти могут доказать не смена 2000 годин. Мы от самого начала. От самого начала. Которые те могут похвалиться? Нам тоже 22000 лет. Хетулицы те, сыщ, что могут досыпухвалить и доказать, не сыщ, что смена 2000 годин. Протестанты могут похвалиться, что мы на без больше 500 лет. Протестанти те могут досыпухвалить не смена полувечел 200 тин години. Но вы знаете, хвалиться-то нечем. Но знаете, Ленинамас как люди да сихвали. Я могу так сказать о том, что Перефразирую фразу Иисуса. Ну, такая, а когда перефразируем, думайте о Иисусе чем старее мехи, Кок, так... по старисам мягковит, тем они более ветхи, только по арха... архаичности. И в них уже не нальешь молодого вина. И в тягах вечера не можешь, да налиешь новую вину. Вы знаете, вот в э, книге Деяния в 11 главе, книга ⁇ это Деяния 11 глава, 26 стих, 26 стих. Вот мы все знаем, что там написано. Все знаем, пишет там. И там написано, что в Антиохии, пишет, Антиохии ученики, ученицы впервые начали называться христианами, да христиане. И удивительно, и удивительно что нет. в этом месте, в этом месте слово христиани, о христиане, написано с большей и написано со сглэмими буквы. Знаете, случайно ли это? Случайно ли это? Я думаю, что нет. Мысли, что Христиане от слова Христос. Христиане, ит вот думаты Христос. И христиане с большой буквы написано, проверьте. И думаты христиане написано со с голями букв. Вот. Вот. Вот. мне Дру это, мне, мне это внушает очень большое благоговение. Требнамент ваны внушава голяму благови глувение трепет. трепет». И, знаете, я хочу сказать сегодня про русь. Знаете, ленинским да каждый дадами но пророчество Знаете, вот были католики, православные. Знаете ли, имой католицией, православной. Православие отделилось тысячи лет тому назад от западного. Православие то се отделило преди хилядо години от да. церкви. Протестанты восстали, да? Противоставили Протестанты против, против католической католической Протестанты противопоставили на католической церкви. Во главе с Мартином Лютером. Начало со Мартином Лутер. И вот так вот менялись течение за течением. И так как се сменили течение след течением. Ветерани, ветеранцы, методисты, методисты, баптисты, баптисты, харизматы, харизматы. И вот учение сменялось учением, и одно учение, и учение сменилось с другого учение. Ну, вы знаете, что будет в конце. Но знаете ли, какое в крае? В конце опять возникнет движение. На крае пакщи возникнет новое движение, последнее движение, последнее движение. И это не будут харизматы. И твои не будут сакранизмисты? Это не будут пятидесятники. Не тут пятидесятники. И это не будут православные. Не тут православные. это не будут католики. Не будут выйти католицы. Кто это будет? Как, это как это. видишь, как может быть твоя последняя движение? Это будет христиане. То, что будет христ. христиане, христиане. Христиане с большим с большим бук Потому что вот прошлый раз я читал проповедь. Принял под четух проповедь. И вот в пророчестве Иисус Христа сказано. И на Иисус Христос сказал: «Будут войны, частима войны. Народ восстанет на народ, народ чтил восстанет против народа. Потом будет глад, море, и землетрясение. Глад мор и написано: «Претерпевшие до конца спасутся». и е написано, че претерпели до края, что сие спасет». Вот сейчас началось мощное испытание. Сига започна мощным, голямым испытание. Я хочу вам сказать. Из да Вот сейчас мы увидим. Сега не виждем. Где христиане? Кадецах христиане ты. Где христиане? Кадецах христиане. Где христиане Еще раз приведу отличие. Ож ты видишь, ты за разлипить. Религиозные фанатиков. Религиозные те от истинных верующих. Твою то отличала религиозные фанатици от истинских те верующих. Фанатик. Фанатици всегда готов. Фанатика той виноги готов убивать ради Бога до да убивая за Бога, за Бога. Истинный верующий, а истинские тверваш всегда готов умереть, винаги готов до да умереть, даже умереть за свою веру даже до да за своего твера. Сегодня я хочу спросить у болгар, не сискантопупитан да болгарите? Обращение к болгарии, обращение к вам, к болгарии. А, кто спас? Кой что сиспаси? Вот ярдаму болгарин. Ярдаме богинь. Болгар. Болгарскую нацию. Болгарскую от османского имен. Кто спасил Болгарскую нацию от османского рабства? Спрошу точнее, какая вера? Какая вера? Кто как личность? Кой как эту личность? Я могу сказать точно. Аз могу доказать точно. Вы знаете, когда я получаю слово знание, знаете ли, когда я слово на знание, у меня нет никакого сомнения. Аз не вам никакого сомнения, что оно не сбудется. Оно обязательно, обязательно, да оно обязательно точно, оно точно, точно и на тысячу процентов, точно и когда я вот это получил, и когда я сегодня это просто передаю. А с просто перед передама. Очень много болгар скажут сегодня. Много болгар и нынешние скажет. Нас спасла? Нас не спасила. Наша, Нашата православная вера. Православная Я отвечу сегодня. А говорит, вы глубоко ошибаетесь. Ведь до грешите. Потому что есть один спаситель. За что ты имя Саму един спаситель. Так слово говорит. Так как говорит Всего слову. лишь один спаситель. Имя Саму один спаситель. Болгарию спас. Спас. Только, только господь иисус Христос. и спасена саму от господь иисус христос. только личная вера в Иисуса христа спасает саму личното вера в иисус христос спасает. просто когда нация встала на колени просто куряту нация ты на колене его запила к господу и вызывавала к бога только тогда пришел спаситель Саму тогава и дышев спаситель, и тогда пришел спасение и тугава и шло спасение. Никакая религия не спасает на этой земле. Никакая религия на земля не спасает. Православие не спасает. Православие то не спасяло. Посмотрите, что сегодня с православием происходит. Православие. Сколько сегодня православных воюет. Как православный дня сбивает и убивает людей и убивает хора. Католицизм сегодня не спасает. Католицизм не спасало. В Ирландии до сих пор католики убивают протестантов. В Ирландии и до нынешних дней католики убивают протестанти. Протестантизм не спасает. Протестантизма не спасяла. Кто спасает? Кой Живая личность Иисуса Христа. Личность Иисус и кто спасается? И кой искренно уверовал, искренне, уверил, Този, искренне поверил, И призвал имя Господне. Господне. Когда ситуация в Украине изменится? Когда что се измени ситуация в Украине, когда христиане там восстанут? когда христиане? Не православные. Не католики. Не православные, протестанты. А христиане с большой а буквами. станут и его Станут и започнут до да призывала Бога. И это не важно где? Не важно, конечно. сегодня много по всему лику земли. Украинцы днесса много по лицето на целата земя. Тех, кто сегодня за Украину, да? <laughs> за мир Те, Тези, които за мир в Украине. Просто призовут имя Господне. Просто призывает имя на Господь. сегодня это слово оно перед причастием. И днесс твое слово и пред... преди причастие. Сегодня я хочу преподать трапезу. Днесс раз искам да ви дам трапеза. Не для протестантов. Не за протестантизм. Вы можете быть в нашем собрании из православной церкви. Есть возможности в нашем собрание вот православной церкви. Или из какой-либо другой церкви. Или от какого-то и другая какой-либо другой деноминации. Какого-то и Я сегодня преподам причастие, а с внештепредставлением запретят для христиан, за кое-то за христианы. Вы знаете, у меня всегда было глубокое чувство. Знаете, ли, в меня всегда имало глубокое чувство, Когда я только пришел ко Христу, когда только что при Христос, Бог сразу обратился ко мне. Бог винагасе убор на камен. Никогда не причисляя никакой деноминации. Никогда не причисляя себе си никакой деноминации. Будь только моим. Будь сам мой. И я буду только твоим Богом. Я ж буду на самом твоем. И это мое личное откровение. Твое мое то личное откровение с 91 -го года. От девяносто первого года. Я уверовал, а с поверь я сегодня и сегодня стараюсь быть. И днесь стараюсь, да бъда просто христианин. Просто христианин. Для меня это очень да. важно. Замен твое важно, потому что Иисус Христос для меня все. За что то Иисус Христос заменил все. Я живу для него. Аз живея за Него. Я душу. Аз Дишем за Него. И сегодня я открою еще одно место. И нечто утворение мясо. Вы знаете, послание к Евреям 6 глава. Знаете ли, послание к Евреям 6 глава? Там дано очень хорошее определение покаяния. Там дадено много доброго определения на понятие этого покаяния. Вы можете прочитать это в шестой главе. Можете только прочитать и в 6 главах. С 1 по 9 стих. От 1 до 9 стих. И там написано о том, что покаяние. Там и написано за покаяние. Это обращение от мертвых дел. И обращение от мертвых дел. К вере в живого Бога. К вере во вживие Бога. Понимаете? Разберите? Вот это определение, четкое определение твачьи, покаяния. и много точно, ясное определение на думато покаяния. Это не какое-то эмоциональное раскаяние. Твое эмоциональное раскаяние, да. покаяние в переводе с греческого переведено как обращение. 180 градусов. С раскаянием то во прево-ду гречески означало обращение на 180 градусов. Я шел к греху, то есть я сам во вьелком Я был в грехе, был сам во грехе, я развернулся от греха и сам все убрал от греха и, и пошел к святости. И сам к... трекнул к святости. Святость отделение для Бога. Святость, то есть уделен От, за Бога. Отделил себя. Уделил сам себя. Сознательно отделил. Сознательно сам себя отделил. И в послании Якова. И послание послании это на Яков. В 5 главе 16 стих. В 5, 5, 5 главе 16 стих. Там написано. Там и написано. О, о том, что признавайтесь. Затова признаете Друг перед другом в проступках ваших. Идим перед другом в вашей поступке. Ибо многое может мол усиленно молитва правильного. За что то много может и усердно тому на направить мне запита <как> <как> запитаешь чтобы вам исцелить да исцелите аллилуйя аллилуйя Вы знаете очень важно перед причастием знаете ли многое важно перед при причасти сказать вот это слово докажите тазы дума исповедуйтесь ли исповядайтесь и с какой целью исповедуетесь со цел до да сие знаете я верю я чувствую это а с освярмом и чувством, что наша церковь сейчас находится в очень блаженном состоянии. Чем наша церковь сейчас находится в много блаженном состоянии? У нас небольшая церковь. Не, не смигулямо церковь, но мы как одна семья. Но смигаету и носим вместе. Знаете, у меня э, совсем недавно появилось, появилось такое желание. Знаете ли, совсем не устал на миссии по увидеть такое желание? Для этого как-то я осторожный к этому относился. Доскоро нас их много внимательных, желание исповедаться Желание туда сесть исповеданным. своим братом или сестрой в церкви. своим или сестра в церковь. Я начал это делать за определенное время. А започнуть да его правил определенное время. Знаете, это было еще и тогда в 90-х годах. Знаете ли, 20-х и 90-х я тогда учил. Тогда учил. Я был уже тогда проповедником. И Бог давал очень хорошее учение покаяния. И Бог мне давал много худого учения за покаяние. И люди начали каяться друг перед другом. И я доси один И я начал каяться также. А что запошных да А я приходил к другому пастору. и друг пастор. говорил, я хочу исповедоваться указах, и да И вы знаете, с какой целью я исповедовал? И знаете, ли, с какой целью я, я исповедовал тот или другой грех, а с един или друг грех с той целью, со цел, что больше уже никогда с, с Божьей, Божьей помощью, через Святого Духа, через силу Святого Духа уже больше не вернулся вот именно к этому конкретному вещи, да не все верны, Конкретно исповедан грех. Я давал Богу обед, а сдалух на Бога обед, обещание Богу доброй совести, обещание на Бога И, с не, совести. Стал человека просто восхитительств. И просто взимах человека, как свидетеля, что больше это никогда не в мою жизнь. никогда не да Потому что я христианин. Зачем ты знаете, я так освободился от зависимости. Знаете ли, вот моей жизни были наркотики. Мой живот имаше Алко... алкоголь. Алкоголь. алкоголь, курение, блуд. Плодство. И так постепенно что-то отвалилось от меня. И так постепенно что-то от меня. Если я сегодня осознаю, что я что-то делаю систематически, это скрывается как грех, и если сегодня осознавам, что я нечто что и систематично, и это пред меня как грех, я это исповедую перед братом или сестрой, а исповедано пред брат или сестрой. За что Бог убрал это из моей жизни. За то, Бог да махнет махнул сегодня об этом говорю, потому что я считаю, что это очень важно. говорю ко дне, за что то, что это очень важно. Написано так, написано это как. Святые да освещается еще. Святое да сих усвят... опс... повече, мало только один раз осветиться. Недостаточно, чтобы да се осветить только один път. Это постоянный процесс. Это один постоянный процесс. Апостол Павел пишет, я каждый день обновляюсь. Апостол Павел пишет, я каждый день себя Новый мой человек обновляется. Но, новый человек в Мене себя обновляется. А древний мой человек клеит. А старый человек клеит. Просто что-то уходит от меня. Просто что-то уходит от меня. Мы не можем оставаться прежними. Не, не можем доставами предличнитьи. Бог каждый день дает все новое. Бог в день давал нечто новое. Вот сегодня для христиан. Не за христианите. Кто чувствует себя христианином? Кто-то себя чувствует христианином. Кто вот церковлен? Кто-то церковен член. Кто заключил завет с Богом? Кто-то заключил завет с Богом. Даже так скажу. Кто сегодня примет такое решение? И оштiште добавят то, за кое-то днeс такого решения. Решение быть христианином. Решение да быть христианин. тут может сегодня принять причастие Господне. Сам Той может несдоземно да причастить Господню, потому что Иисус Христос для этого умер. За что то Иисус Христос умер? Чтобы искупить для себя Церкви Божьей. За да за себя си Божия церковь. Очистить ее от всякого пятно или порога. Дай я очистив от всякого пятно или порога. И поставить перед собой. И дай я поставит перед себе святой Свята и непорочной невестой. Святой и непорочной невестой. Можете сказать на это Амин? Можете не сказать на твой Амин? Поэтому кто христианин сегодня встаньте, пожалуйста. За Кто сегодня чувствует принял решение быть христианином. то какой взял решение да быть христианином и сделал для этого все необходимое и направил за два всечку не уходим. свои грехи, Отложить прежний образ жизни ветвого человека да махни предишние отобраз на живот, на человек, на старый человек, да оставить систематический грех, да оставить систематический грех, и позволить Иисус Христу очищать вас постоянно. И да позволи на Иисус Христос догочиться постоянно. Я прошу быстрее пастор Андрей сегодня Оля, пастор, пастор, пастор, пастор, помочь, да помогнем а, Александр. Александр, наши рукоположенные служители, а, кто не готов или кого слои сегодня обличает, или кто эту некое кофе или совесть могу изобличава. то пожалуйста, присядьте, чтобы мы знали, кому подходить. Тем более, доседьте, за да знать, кого да додолили. Сегодня я коротко помолился, чтобы сэкономить время. Я снежтесь по более кратечку, да и экономится время, хотя я чувствую, что можно этого и не делать. Мы, прикидки, чувствуем, что мы и да него прям, потому что Иисус Христос сейчас тоже...